Какие магические механизмы включаются в тот момент, когда человеку снятся сны о других людях и смысл событий там изложен довольно четко и явно. На что тут следует обратить внимание человеку-приемнику таких снов? Да, значит коллеги, смотрите, такие сны никогда не бывают просто так. Если сны, приемник вылавливает информацию четкую про какого-то конкретного человека и вы понимаете, что эта информация, она может каким-то образом повлиять на жизнь другого человека, то вы обязаны ее передать. Просто, видимо, в приемник тому, кому эта информация предназначена, она не, она не попала. Так бывает, очень часто бывает. Иногда а, некоторые сенситивы, они вот рассказывали ситуации, когда к ним приходила информация с четким указанием, поедешь в Москву, передашь тому-то. Вот вплоть до такого, да, ехали и передавали, потому что ну, бывает очень закрытое сознание того, кого надо предупредить. Это сейчас есть возможность, да, например, там есть интернет, и через интернет очень много информации можно получать, если понимать, что это не пустой треп, а чисто знаки приходят. Но ну, это с опытом приходит такая штука. Да? А, как было, а как было раньше поступать, когда информация, информационные каналы были строго регламентированы, когда и грамоте-то обучен был не всякий, и только слово из устное воспринимали, а предупредить надо, сказать надо, а христианизированное сознание ни птичку не видит, не э, э, воду журчащую не слышит, только папа слушает, а тот поп еще такое. Скажет, что вообще полностью исказит. Вот поэтому вот только на таких сенситивов и рассчитывали. Поэтому если вы получаете подобную информацию, вы понимаете, что информация предназначена в общем-то не для вас, как бы, а да, для другое лицо, как бы что ни было. Ваша задача предупредить, ваша задача передать эту информацию. Как человек с нею поступит, это уже дальше вопрос не вас. Убеждать его в правильности этой информации, не думаю, что это ваша святая задача. Да? Дальше уже человек волен выбирать, свобода выбора есть. Вот поэтому обратите внимание о том, что есть информация, которую надо доносить и очень быстро.